Гагарин прибыл в Египет 29 января 1962 года и пробыл здесь 7 дней. В аэропорту его встречает почетный караул. Горожане с радостью встречали Гагарина на улицах города. Программа пребывания была очень разнообразна. В первый же день Гагарин посетил дворец Куба, один из королевских дворцов Египта, который сейчас служит гостевым домом для почетных гостей. Сотни курсантов военно-воздушного училища в городе Бельбейс в дельте Нила маршируют перед первым космонавтом. А в небе уже начался воздушный парад. Затем состоялся митинг в порт Саиде. После прогулки по советскому каналу делегация вернулась в Каир, где Гагарин прочитал лекцию в университете. Дал интервью телевизионному каналу и успел насладиться выступлением ансамбля национального танца «Реда» в Народном театре. Конечно, страх не может затронуть э, вашего мужества и смелости как первого космонавта, но все-таки когда перед тем, как вы, перед тем, как вы выполнили свою задачу, вы чувствовали какой-то страх? Вы знаете, в то время было не до страха. Нужно было как можно лучше и как можно, с лучшим качеством выполнить ту очень сложную и напряженную программу космического полета, которая была мне задана, и на страх просто не оставалось времени. Гагарин посетил пирамиды Гизы, поднялся на 180-метровую Каирскую башню и получил золотой ключ от города из рук губернатора. Из Каира Гагарин полетел в Луксор. Там он осмотрел древнеегипетские храмы и гробницы, а дальше отправился в Асуан. В то время там велось строительство Асуанской плотины. Вместе с египтянами работали тысячи советских специалистов. Из Асвана гость прилетел в Александрию, где выступил в местном университете. В Каире президент Гамаль Абдель устроил в его честь роскошный прием. Юрий Гагарин был награжден орденом «Ожерелье Нила», высшей государственной наградой в Египте.